К сожалению, это не звуки дождя. Десятки жителей нашего жилого комплекса просыпаются от подобных звуков. Метод закрытия окна, как советуют многие, не помогает. Что же это? Спросите вы. А это установленные кондиционеры. Иногда разговоры с соседями не идут на пользу, и поэтому подписчики пришли к нам за помощью. Своим сюжетом мы хотим донести до наших жителей, что при установке кондиционера соблюдайте, пожалуйста, правила установки и тогда конфликтов не будет. Илья, мой кондиционер не капает на подоконнике, специально для Лазурной ТВ.